Audi QQ7, меняем датчик АБС. Если у вас навернется датчик ABS, у вас коробка станет в аварийный режим, загорится ESP нерабочая, и передвигаться вы сможете только в ручном положении. И то это будет далеко не комфортно. Вот у нас стоит датчик abs Допустим, переднее колесо. задняя по аналогии примерно так же. Значит, согласно немецкой программы эльза датчик меняется очень просто. Снимается вот этот штепсельный разъем, откручивается вот эта гаечка на 10. Вынимается датчик, вставляется новый. На самом деле это сделать практически нереально. Дело в чем? Дело в том, что на задней части датчика, которая входит сюда, нарастает шлак. Из-за этого шлака после откручивания получается как груша. Вы не можете вытащить. Поэтому теоретически, точнее практически по их теоретической инструкции, сделать это невозможно посему если у вас не получилось вытащить датчик что скорее всего не получится сделать у вас есть три варианта Первый: снять шрус точнее вал приводной вытащить и с той стороны выбить его датчик либо снять ступичный подшипник соответственно выбить с той стороны это, естественно, лучше приурочивать к чему-либо, допустим, к замене подшипников и так далее. Вот, потому что это все будет трудоемко. Есть третий вариант. Третий вариант не особо рекомендую. Тут уже на собственное усмотрение хозяина. Но пару машин уже с помощью такого варианта ездят. Значит, когда его начинаешь вытаскивать, он обламывается, как правило, вот здесь. И внутренняя часть остается там, внутри. Соответственно, снимается колесо, выворачивается руль для удобства. Берете сверлышко, если у нас сам датчик тела будет 11 мм, 10 мм, берете, образно говоря, сверлышко, 4 мм, но меньше диаметра и... В нижней части, не трогая железо, вы сверливаете пластмассу. Вы сверливаете пластмассу, проливаете вд вы сверливаете, вы сверливаете поступательными движениями туда, сюда, туда-сюда, чтобы стружку выгонять в эту сторону, а не сыпать в, вот в такой промежуточек, который остается там между ступичным подшипником и датчиком. Туда крошки загонять не стоит. Снимать подшипник это не совсем легко. В домашних полевых условиях, если у вас не автосервис. Просто повторюсь, напомню, что мой канал для тех, кто делает своими руками, образно говоря, в полевых условиях. Если у вас есть свой сервис, то делайте, естественно, на сервисе. Можно вкрутить саморез посередине и попробовать выдернуть как пропу из-под шампанского как штопор ну процентов 8090 даю что не получится порвете саморез что-то новое в моей практике но не всегда реально получается снять на видео значит попытаюсь объяснить на бумаге Сверлите дырку ниже к вот этой стороне, чтобы ослабить, так сказать, тело пластик. Потом, когда вкручиваете саморез, упираетесь в подшипник, крутите дальше, и саморез выгоняет эту оставшуюся, оставшийся пластик наружу туда. Если промахнулись диаметром, сделали больше менять саморез на потолще только так извиняюсь за колхоз